всем привет сегодня 3 марта 2022 года и я продолжаю серию интервью сегодня за день их прям сильно много но тем не менее и продолжаем разговаривать на тему поставки материалов в том числе естественно отделочных и сегодня поговорим ну сейчас поговорим Оксаны. Она как раз является поставщиком отделочных материалов. Это краска, которая нам всем так полюбилась. Краска Ланарс. Это декоративные штука Турки. Это обои. Это липнина. И, естественно, я тоже позвал Оксану, потому что все эти материалы присутствуют практически во всех наших проектах. Без краски никуда. Вопрос. Как, что сейчас у вас происходит с поставками, что нужно закупать, не закупать, что вообще происходит? Всем добрый день. Ну, что происходит? На самом деле... Что говорят поставщики? Есть разная категория поставщиков, но нам повезло больше, потому что мы все же работаем с, российским, с российскими поставщиками. И поскольку мы являемся эксклюзивными представителями в Екатеринбурге, Сереловской области, Ланнерса, а компания российская, да, это краски, это, краски, это декоративная штукатурка, то здесь ну, какой-то сильной проблемы нет. У нас было там стоп, допустим, продаж именно от поставщика там в течение трех дней для того, чтобы он понял ситуацию оценил, как дальше действовать. Но поскольку у нас есть складские остатки, то мы продолжали работать в том же режиме. Ну и сейчас, соответственно, и тоже. Соответственно, мы работаем в этом же режиме. Да, у нас произошел скачок цен. Ну, там при, Примерно процентов на 20 сейчас у нас. Это Прайс на поднялся продукцию. на всю продукцию. И с, с точки зрения вообще всего ремонта, я считаю, что ну в, в целом да, того, что сейчас происходит, и цены, понятное дело, растут. А поскольку мы находимся на российском рынке и продаем российские продукт нам э наверное, гораздо проще и понятнее, как действовать дальше. Потому что вот у нас есть, ну да, вырос прайс, но тем не менее материал есть. Мы понимаем, что это в рамках ремонта, наверное, финишная отделка и финишные материалы, это не такая большая доля составляет. Поэтому бежать там и скупать все подряд, я думаю, что не надо. А вообще нужно действовать, исходя из ситуации и возможностей и нужд, которые есть на сегодняшний день. да, То есть если у вас по срокам там подошла покупка чего-то конкретного, ну и надо обратить наверное внимание на это. Понятно, что нам хотелось бы, чтобы сейчас все побежали и скупили у нас все полки, но я считаю, что это не совсем целесообразно. Все же продукт есть, материал есть, цена понятна на сегодняшний день и ну, нужно полномерно к этому идти. Если у вас есть средства, да, какие-то лишние, можно пойти купить краску там или декоративную штукатурку, но это не значит, что мы будем ее колировать, вы там поставите ее дома и она будет у вас год храниться. Ну то есть это тоже как бы такой вариант, который не нужен, вы можете нам уплатить, и, соответственно, мы храним ее уже у нас. То есть мы а, идем сейчас по, по такому пути. Понятно, что, с одной стороны, это вроде накладно, да, у нас там складские остатки стоят, и нам надо это как-то хранить, но я считаю, что для клиентов это сейчас некий сервис от нас, да, такой, который позволит, ну, как-то дальше работать в таком режиме. Ну, чем... Чем есть возможность помогать, тем помогаете. Да. да, на самом деле у нас сейчас такая позиция, ну вообще в этой ситуации, мне кажется, каждый э, салон, компания, они должны оставаться людьми. Это не значит, что нужно сейчас на всем э, искать какую-то выгоду. Э, сейчас основная задача э, удержаться на этом рынке, да, там, давать какой-то сервис более качественный, э, возможно, где-то э, искать для клиента более какой-то подходящий продукт в рамках нашей продуктовой линейки, то есть, если кто-то раньше себе позволить краску Монс сейчас не может, есть, ну, там, аналог, ну не то что аналог, а краска, которая э, по каким-то свойствам немножко другая, но у нее другой и ценовой диапазон. Соответственно, мы сейчас работаем в этом направлении. Хотелось бы, конечно же, чтобы все, все везде было покрашено краской Монс, но тут, понятное дело, мы смотрим уже на бюджет клиента. Поставщики, которые вам везут краску, декоративную штукатурку они не закрылись они не отказываются от поставок они также продолжают отгружать да, да. поэтому нету в какой-то ближайшей перспективе ощущения того что полки останутся э, пустыми Геннадий, директор завода Ланерс, нас на самом деле у нас есть чат общий дилерский, да, там и представители, и он нас заверил о том, что перебоев с поставкой не будет, что материал есть, он может выполнить все наши все свои обязательства, да, которые мы на него накладываем. Наш склад тоже, я его пополняю постоянно, даже в, в такой ситуации, то есть мы успели что-то докупить а, до этой ситуации, мы постоянно выполняем и сейчас уже в нынешних реалиях а, пополняем склад, то есть мы, понятное дело, а, идем на то чтобы у нас склад был забит для того чтобы материал был постоянно на складе на остатках а что со штукатуркой? ведь я знаю что много штукатурки это же не отечественная это привозная там есть итальянская еще какая-то есть а -а -а. готовые смеси итальянские, есть краски итальянские. Ну, что произошло с, этой, с, с э, импортным материалом? Цена возросла, то есть на какой-то момент, больше. еще больше, да, то на какой-то момент. На не, не на 20 процентов примерно там, ну, от 20 до 35, да, у вот, каждого поставщика по-разному. А, есть... Опять же, конкретный прайс на сегодня, да, он есть, но прайс может измениться в любой момент, потому что все же это привязка к доллару и евро, она и существует. И его в течение дня могут поменять. Да, но ну, смотрите сейчас, как вообще строится поставка по обоям, по лепнине, по материалу, который итальянский, да, допустим, или заграничный. Есть, такая, есть такое правило игры. Вот вы запрашиваете прайс. Ну, то есть прайс на сегодня актуален. Если вы до 17.00 его не оплатили, завтра он может измениться. Либо может быть стоп-поставка. Да? Ну, то есть, как бы материал на остатках есть в той же Москве, там, на складах каких-то больших. Но поставщик оставляет за свое право просто заморозить этот материал в силу того, что он не понимает, что происходит и не может продать по той цене, по которой бы он мог бы продать вчера. Поэтому вот здесь некая такая зыбкость есть но ну, ты-то как думаешь как считаешь то есть лучше обратить взгляд на отечественного производителя ну например той же краски той же штукатурки с ней более понятна ситуация ну поскольку мы уже э, работаем с отечественным производителем наверное пять лет да. Я считаю, что вообще на российском рынке сейчас появляется гораздо больше продуктов, которые отвечают качествам потребностям клиентов. Поэтому мне в сегодняшних реалиях удобнее работать с русским, с отечественным продуктом, который отвечает тем требованиям, которые мы заявляем, которые хотят от нас клиенты. Поэтому я считаю, что в каких-то позициях да, можно, нужно даже обратить на российский рынок. Мы живем в России, да, и тем не менее, мы хотим что-то такого красивого, заграничного, но в, в российском продукте есть очень много качественного материала, э, красивого материала, и можно сказать, что в некоторых поставках даже, ну, в, не, в некоторых материалах это экск эксклюзивность в том числе. Декоративная штукатурка – это же э, больше не банка, да, там с материалом, а это больше эффект, который придумываем мы, да, не, непосредственно с декораторами, с технологами, поэтому… Я считаю, что российский рынок сейчас отвечает требованиям заказчиков. Ну, а что с лепниной? вот эти молдинги, карнизы все? Ну, смотрите, вот сейчас по Ороку прям сегодня, вот буквально там 5 минут назад, то Орек есть если Орок Декор, да, если, допустим, у поставщика цена на вчера еще были прайсы вроде как неизменные, они подняли недавно, у них как раз в начале февраля было изменение прайса, и там еще два дня назад меня заверяли о том, что изменений прайса не будет, то сейчас они прислали информацию о том, что в связи с такой ситуацией э прайс будет меняться, да, и ну, то есть мы работаем по той же системе Мы сначала запрашиваем стоимость А потом озвучиваем клиенту И стараемся в течение дня это ну, как бы оплатить Иначе завтра непонятно, что будет Но это Я не знаю, от чего это зависит то есть Внутри компании я посмотреть не могу а, Возможно, ну, вот эти скачки евро и доллара пока мне не совсем понятно, как они сильно отражаются на ту продукцию, которая есть на складе. Но понятно, что закупать потом это надо будет по какой-то другой цене уже. И э, все риски пытаются некоторые поставщики ну, как бы условно сейчас э, заложить в ту цену товара, которую они готовы какой предоставить. Что с обоями? Я считаю, что рынок обоев он такой, э, опять же, Обратить надо на российского поставщика, он у нас есть. Лаймина Миласа отличный материал, это метровые обои, у них есть хорошие дизайны, поэтому цена у них пока не растет, пока не придерживаются того же ценника. Я думаю, что склад у них тоже заполнен, ну и в принципе производство находится в России, поэтому они оперативно могут выполнить свои обязательства. Ценник это такой средний, средний сегмент, поэтому мне кажется, что здесь можно, если кому-то очень хочется обоев, на фрески обои, все, что производится в россии пока ценник такой достаточно адекватный, то есть он прям постоянно не растет вверх ну то есть какие-то изменения есть ну, но и, соответственно это все есть где-то на складе да, я так да, понимаю да. или нет это, это, это на складе что-то есть на складе что-то производится то есть они в принципе всегда работали в таком режиме если у них нет на складе в течение 10 дней они могли это произвести. Ну, то есть там, если и будет какие-то повышения цен, я думаю, только на э, краску, да, которая, в принципе, достаточно импортная. Я поэтому... понимаю, есть проблема на импортные обои, э, те, которые вы везете, там, Италия, Франция, Испания, да, там, да. да, вот это все. И даже на обои, которые дешевого сегмента, вот они, на них как раз сейчас какая-то такая проблема именно в ценообразовании, потому что, как не далее вчера, у нас... Прям это было. Мы, значит, нам выставили определенный прайс. Мы работаем по этому прайсу, продаем заказчику, а потом на поставщики присылают счет, который просто вырастает. И это прям борьба. Борьба за каждого клиента, потому что мы тоже должны выполнить свои обязательства. И мы не можем позвонить клиенту, и сказать, извините, сейчас цена через полчаса выросла. Но ну, я считаю, что это просто неэтично не в этой ситуации. Поэтому мы ну, либо просто себе в убыток это выполняем, либо пытаемся каким-то образом договориться. Договориться очень сложно на самом деле. Понятно. Ну, в общем, тогда вот если мы рассматриваем ситуацию, что человек находится в ремонте, угу. Ему нужно там куда-то обои купить, где-то краску покрасить, там возможно, декоративную штукатурку. Вот ему как ща, вот сейчас лучше поступить? Твоя рекомендация есть какая-то по этому поводу? Ну, я считаю, что если у вас в ремонте уже есть, вы понимаете, что у вас будет где-то краска, где-то обои, где-то декоративная штукатурка, я считаю, что уже сейчас стоит начать выбор, по крайней мере, выбор до да, этого, посмотреть, ознакомиться с ассортиментом. Допустим, выбрали, познакомились, дальше а что? Плачеваете? Покупать или ждать? Ну, я думаю, если что сильно. Ну, смотрите, если есть э, деньги, да, на это, то я считаю, что нужно покупать сейчас. Если вы понимаете, это потому что непонятно, что с курсом. Будет. Да, что, что непонятно, что будет с курсом. Если вы понимаете, что вам сейчас важнее купить, я не знаю, там мебель, да, потому что, ну, там совсем уж цена, как будто будет скакать, или я не знаю, там того, что может вывести просто с рынка. И вот сейчас это есть, а завтра этого не будет. Тогда, наверное, вам стоит обратить на это внимание. На если те на те вещи, если вы Потому понимаете, краска не, уйдет краска не уйдет с рынка. То есть она может быть, придет другого сегмента, она может быть, э, э, ну, то, что было совсем дешево станет как бы средний сегмент, то, что средним сегментом идет в дорогой сегмент. Возможно, просто поменяются вот эти части. Но так, чтобы прям совсем краска ушла с рынка, такого не будет. Ну, слушай, ну, мы не вернемся к PF15, я надеюсь. Я очень надеюсь, потому что мне очень не хочется отказываться от Монса. И, ну, единственное, что Гена может сделать, он просто может пересобрать форму. А это в принципе возможно поскольку он находится в россии он просто пересоберет эту форму сделает качественный продукт но уже не на импортном сырье а на отечественном сырье но просто среди... тут вопрос а, на это потребуется просто время да а среди твоего ассортимента то есть ты даешь какие-то рекомендации клиентам которые приходят mm -hmm. сейчас что например вот это подождите тут могут быть с этим проблемам а лучше вот вот да. это посмотреть а вот это вообще в наличии Да, на самом деле мы так сейчас и делаем а, вот сегодня у нас запланирована встреча с заказчиками, я понимаю, что вчера у нас были, у нас сейчас есть большой объект, на котором тоже надо как бы обои, соответственно, мы говорим, вот это без проблем, ну, то есть, понятно, что вы не примете быстро решение, вы не, не сможете, поскольку вы большая компания, вы не сможете быстро оплатить, да, ну, есть какие-то моменты там юридические и все остальное, вот давайте обратим на это внимание, это точно мы сможем сделать и выполнить свои обязательства, а здесь не факт. Ну, то есть понятное дело, что сейчас заказывает то, что идет у нас там 3-4 месяца, но никто не берет эти заказы, потому что непонятно, а они придут, они смогут прийти, или срок увеличится, или деньги потом увеличатся, поэтому вот это вот плечо. Ну, непонятно связано с тем, что вы же, вы же дилеры. Да. А, то есть у вас же поставщики, там, это Москва, да -да -да. у которых вы берете, правильно? Вы же да. не напрямую везете. Нет, мы не напрямую везем, и а поэтому просто... здесь есть риск. Мы-то мы выполним свои обязательства, мы не знаем, нас, наши поставщики выполнят да. эти обязательства или нет. И тут вот как раз оказаться в этой ситуации очень прям не ну, хочется. я вот до тебя разговаривал здесь с Анной, она угу. как раз возит итальянскую мебель. Она говорит, вообще никаких проблем в плане выполнения обязательств с итальянской стороны. Вообще не всеми руками за uh -huh. вот просто мы повезем либо таким путем либо другим путем либо там еще каким-то то есть у нее ну как бы прямой такой получается путь то uh -huh. а так как ä, ты представитель все-таки то есть через да, основное там да. какую-то то получается что ты не знаешь вот этой вот истории какой тропой они повезут повезут ли вообще Поэтому ты говоришь, что здесь вот сложность с этим. Да, я. То есть я продаю, на сегодняшний день я продаю в том, в чем уверена, и те обязательства, которые я могу выполнить. Потому что я считаю это честно по отношению и к своим сотрудникам, и по отношению к своим заказчикам. Поэтому э, я обращаю сегодня весь свой взгляд на российский рынок и тот продукт, который мы продаем уже много лет и нареканий по нему нет, поэтому у нас есть компаньоны, которые возят и поставщики, которые возят и Италию, и Францию, то есть мы можем выполнить эти обязательства, пока у них есть это все на остатках, но под заказ прям тут много но-но-но-но, no, но no, no, no, no. мы можем договориться, но всегда оставляем за собой право, что извините, а может быть форс-мажор, а в нынешних ситуациях это есть. Ну, собственно, друзья, вот вы послушали продавца, в общем-то, очень важных отделочных материалов в нашем городе, в городе Екатеринбург. Но ну, я думаю, что с этими же материалами в других городах происходит все то же самое. Вот поэтому, если у вас есть какие-то вопросы или они появятся, то, конечно, вы можете написать в комментариях. Да. Я, если смогу, отвечу сам. Если нет, то Ксану подключу. Вот, у меня будет еще серия интервью, поэтому, если вам эта тема интересна, то жмите на колокольчик, вам придет уведомление, подписывайтесь на канал, если вы до сих пор еще этого не сделали, ставьте лайк, ну и все на этом. Всем пока, Оксана, спасибо тебе большое. Спасибо. До свидания.